Они должны быть в этом доме. Надеюсь, мы их засечем. Отлично. Итан, будь за ними. Я пойду проверю дом. Будет сделано. Алло, Пейн? Да, ну досекли те водильщиков. Я послал Итана за ними. Пойду осмотрю дом, а то у меня какое-то странное предчувствие. Ладно, конец связи. Кто мог такое сделать? Что, так с ними еще и третий? А ну встать его, <связываю> э -э Где я? Кто... Кто эти люди? Ну что ж, приступим к допросу. Где ваша база? Какая база? О чем вы? Где я? Ты в настоящей жопе, а теперь выкладывай все, что ты знаешь о могильниках. Какие еще могильники? Ребята ваши. Та да какие ребята? Я лесник, я деревья пилю. А вот какие-то идиоты припли, собаккрали меня и сожгли дом. Я чудо там спасся. Побежал к своему бардану Хьюги. А его убили. Круто. Тоби, пойдем выйдем. Ты кого к нам привел? Одного из них, эм, наверное. Всем привет. Кого поймали? Да вот сами не знаем. Хм, кажется, я знаю этого парня. Да, я знаю его. Это же местный лесник. Джим его зовут. Опс. Тоби, освободи Джима. Ох, ладно, тогда пойду, пожалуй, по своим делам. Всем удачи. До скорого, профессор. Давай, Джим, выходи из камеры. <связывая> Что вы вообще делаете? Эй, повезли и говори. Когда обращаешься, на командующему. Тоби, иди погуляй, ты сильно свободен. Есть. И также, я извиняюсь за грубость моего подчиненного. Надеюсь, могу как-то отплатить тебе. Угу. И как же мне вас звать? Я полковник Пэйн. Пойдем за мной. Ты находишься на территории внутренних войск короля под кодом названием Спасителя. Зачем вы мне это все рассказываете? Да потому что тебе деваться больше некуда. Вокруг нашей базы глухой лес. Идем дальше. Этих могильщиков давно не было видно, и вдруг неожиданно. Они появились в этой глуши? Вы все время говорите о каких-то могильщиках. Кто они вообще такие? Да, плохо жить в лесу, не зная, что в стране творится. Могильщики – это террористическая группа. Они проделывали свои операции на юге страны. Но теперь они неожиданно затихли и появились здесь. И в данный момент нам неизвестны их намерения. Люди, что напали на тебя и убили твоего друга, были среди нас. Но по неизвестным причинам нас предали и перешли на сторону могильщиков. Теперь понятно. Так как те сожгли дом, будешь жить у нас. Что что -то мы тут застоялись. Пошли, дальше по левому тоннелю будет начинаться казарма. Эй, здорово, Джим. Здорово, пацаны. Эй, ну что, готов ты, чтобы дежурствовать? Так, точно. Так держать. Прошло три недели с того момента, как я прыгнул к спасителям. Каждый день я тренировался, чтобы стать настоящим солдатом. Они идут в шахту, это и есть их убежище, надо срочно возвращаться на базу. Итан, это ты? Где ты был? Тебя три недели не было, на охоте пропадал? Нет времени объяснять. Я нашел базу магийщиков. Ну тогда проходи, не задерживайся. О, привет, Итан. Где ты про. Я нашел базу магийщиков. <свёзд> <свёзд> Нам нужно быстро доложить это главной командующему. Пошли за мной. Э -э, Итон, я тебя привел. Дальше ты сам давай. Я пойду по своим делам. Здравствуйте, господин полковник. Здравия. О, Итон следопыт. Есть новости насчет могильников? Я обнаружил их возможное убежище. Так, а почему же возможное? От места происшествия они двигаясь на северо-восток по прямой. За две недели они сделали привал в шесть. Видимо меня они даже не заметили. Но потом исчезаю из виду. Место где я их потерял, знаю как свои пять пальцев. Там неподалеку находится заброшенная шахта под горой Робсон. Дальше им некуда идти, так как везде глухой лес. Отличная работа, Итон. Ты пока может быть свободен. Прошу вышестоящих лиц срочно собраться в заседательном зале. Итак, приступим к заседанию. Um, господин командующий, почему вы нас тут собрали? Один из наших разведчиков обнаружил базу могильников. Это бункер, расположенный под горой Робсон, к северо-востоку от нашей базы. Предлагаю составить план дальнейших действий.